Набираем в поиске Клавиша Enter. Оказываемся в магазине. На первой странице показан набор дизайнов. Если мы нажимаем на значок, то страница обновляется, а также обновляется набор дизайнов. Дизайны сформированы по категориям. Ниже находятся шрифты, оформленные отдельными файлами, которые можно загрузить. И вставляя нужные буквы, получать достойную надпись. Все шрифты имеют как русские, так и латинские буквы. Также имеются шрифты формата ESA, которые можно встраивать в программу Welcome. В этом случае эти надписи можно набирать непосредственно в этой программе. Также имеется кнопка бонусы. Это дополнительные бесплатные дизайны, которые можно добавить к своим покупкам. Картинок очень много, просмотреть их реально не представляется возможным. Поэтому нажмите на ссылку и откройте каталог нашего магазина. Вы можете пролистывать картинки. Если картинка вам понравилась, нажимайте правой клавишей мышки. Выбираете «Открыть ссылку. В новые вкладки». Проходим дальше. Например, это правой ссылкой «Открыть новые вкладки». Листаем дальше. Это, к примеру, правой клавишей «Открыть новые вкладки». Открываем новые вкладки для того, чтобы у нас не закрылся каталог. Но так как каталог имеет некоторый объем, а также требует быстрого подключения к интернету, мы можем нажать правой клавишей. И каталог сохранить на компьютер или на другое устройство. Открывая каталог, мы также можем листать и выбирать нужные нам дизайны. Для этого нажимаем левой клавишей мышки, открывается страница, опять открываем документ, выбираем, например, Волк. Выбираем дизайн. А теперь о магазине. Например, мы открыли страницу с волком. Подводим крестик и наблюдаем в увеличенном виде эту часть, на которую крестик навели. Если нам требуется получить увеличенный размер, мы щелкаем по этой картинке. Если у нас имеется в описании и подсказке к этим товарам несколько картинок, мы между ними переходим. Закрываем. У этого товара имеется определенная стоимость. Также имеется перечень данных. Например, автор. Размер дизайна. Если дизайн состоит из нескольких частей, у каждой части свои размеры. Количество цветов. Количество стежков. В каком машинном формате представлен этот дизайн. Также в данном дизайне мы можем увидеть, как смотрится вышитый дизайн под разными углами. Пройдем к другому дизайну. Нажимаем левой клавишей. Тут у нас подсказка, как эти дизайны вышиваются, как они между собой стыкуются. Проходим вперед или назад. Рассматриваем особенность. Показ закрываем. У каждого дизайна имеется свой автор. Если нам понравились дизайны определенного автора, нажимаем стрелочку. Находим этого автора. И видим... Какие дизайны этого автора находятся в магазине? Например, этот. В этой категории имеются и другие дизайны, которые показаны маленькими картинками в нижней карусели. Если нам понравился товар, мы нажимаем ⁇ Добавить в корзину ⁇ Этот дизайн имеет цену 7 долларов, значит мы можем открыть раздел ⁇ Бонусы ⁇ и дополнительно добавить бесплатные дизайны в корзину. Оплата выполняется через PayPal. Регистрируется не обязательно. Программа все сделает за вас. После оплаты вы получите письмо с данными вашей регистрации, которые взяты из вашего аккаунта. И после оформления покупки вы можете скачивать ее в течение 5 дней. Если узнать хотите более подробно, нажмете на значок оплаты. Здесь рассказывается более подробно. Вы можете выполнять оплату в рублях. Для этого требуется нажать российский флажок. проходите в российский магазин, который является близнецом этого магазина, в котором находятся те же товары, но оплата, стоимость, и оформление выполняется по российским правилам. Особенность магазина в том, что все работы выполнены студентами школы компьютерной машины и вышивки в пределах выполнения учебных заданий, а также выпускных работ. В данном магазине представлена малая часть этих работ, в чем можно убедиться, если пройти на форум, Например, в эту тему. Откроем за любой год, например, этот, общего курса. Откроем первую страницу и посмотрим, какие работы были представлены в 2014 году. Поток, осень, зима. Как видим, имеется много достойных работ часть из которых представлена в магазине, а также множество других, которые ждут своей очереди. Также у меня имеется раздел работы на свободную тему. Тут бывшие студенты делятся своими работами, для которых вышивка после обучения стала бизнесом. В разных регионах дизайны могут показываться или не показываться, или не показываться, но не так, как бы хотелось. Поэтому прошу вас протестировать показ дизайна нашего магазина. Для этого выделяете наименование товара, копируете Ctrl-C, открываете поиск и вставляете Ctrl-V, нажимаете клавишу Enter. В данном случае, например, тут где я нахожусь, этот товар виден. Я его открываю, включаю готовую категорию, но товар присутствует. Открываю другой, выделяю название, Ctrl-C копирую, открываю поиск, вставляю Ctrl-V. Нажимаю клавишу Enter и этого товара я пока не вижу. Пожалуйста, откройте хотя бы 10 товаров и выполните эту процедуру. Напишите в комментариях, в каком регионе и как определяется эти дизайны. Буду вам очень благодарен.